На сегодняшний момент оно происходит в штатном режиме. Каких-либо серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, которые могут повлиять на результаты выборов, на итоги голосования, избирательной комиссии Курской области не зафиксировано. Как и вчера, в основном обращение граждан в избирательную комиссию Курской области касаются э, каких-то консультаций, требующих разъяснений определенного рода. Мы практически... Открыли штаб для того, чтобы сюда могли прийти кандидаты, депутаты. Ну и самое интересное заключается в том, что они приходили все три дня. Это приходили кандидаты от партии, приходили кандидаты, в выдвигающиеся в Курскую областную думу. И с каждым из них мы помимо того, что они сами чем-то интересовались, мы все-таки вели некие беседы о том, как идут выборы? Какая подготовка? Отвечали на их вопросы. Можно сделать вывод, что избирательная комиссия и администрация органов власти сделали все для того, чтобы выборы прошли на высоком уровне. Заявлений, сообщений никаких о нарушении прав не поступало.